Уважаемый Турбангул Мяльбулевич, я хотел бы еще раз высказать вам сердечную благодарность за этот великолепный подарок и, конечно же, проявление дружбы со стороны братского туркменского народа. Я буду лично проверять его состояние, посещать и, естественно, будем бережно относиться к вашему подарку.